Друзья, у нас очередной ролик про интересности. Про интересности и полезности, а именно, как сделать выдержанный стейк. Этот ролик вышел, по-моему, в 2019 году, если я ошибаюсь. Я тогда закладывал стейк сухого созревания в наших чудо-рукавах, если помните, да. Ну там большая прям вот говяжий был чакрол шея, да, и сколько, по-моему, недели три она мне лежала в холодильнике. Тогда мне все понравилось. Но я хотел все-таки сделать отдельный ролик про стейки влажного созревания. Что я сделал? Я примерно 14 дней назад заложил мясо со стартовыми культурами на созревание. Но заложил не просто так, а лоханулся по-русски говоря. Что произошло? Мне позвонили, дочка позвонила средняя, и говорит, пап, снег кончается, поехали быстрее на горку. Ну, в общем, рука дрогнула, и взял я... Я уже нарезал красивые куски мяса, такие какие красивые были у меня кусочки, поехал на топтовую базу, нашел красивое мясо, прям классное, такие, а труба были шикарная, и набрал его, и вот так вот порезал, прям вот пластами, да, заготовочками, и все классно, единственное, что я достал из пакетика не старты для стейков, а старты для сыровяльных колбас классика. Ну вот махнула рука <с> ну, как-то так ну причем взял 50 граммовую пачку более большую ну вот так вот случилось и пока разговаривал с дочкой по телефону обсыпал и все нормально потом хопа а это не, не стейки ну что делать оставалось еще пару кусочков я все-таки догнался нормальными стейковыми э, стартовыми культурами да а вот сюда добавил ну, если уже старты для стейков есть, там просто малышно-кислая флора, флора есть, и она резко закисляет мясо, и его жар не жарь, ну хорошего там уже не получится, если PH низкий, да. Что делать? Добавил нитритные соли. Отлично, что у меня получилось. Нитриточка. Дала мне. Вот такой цвет. Это одна и та же, один и тот же кусок мяса. Ну, немножко разные его части. Видите? Видите, в чем дело? Нитрит натрия здесь есть. Плюс молочнокислые штаммы, прям, ну, которые колбасные, да? А здесь просто старт для стейков. Вот так они тебе дают. И что мне делать? Ну, понятно, что это уже заготовка почти колбасная, и рука у меня в колбасе собственно, лежит, да? Я добавил нитритки, добавил стартов, заложил на просаливание. И сейчас я из нее сделаю вот из этих вот соленых, соленых кусков со стартовыми культурами, я сделаю бустурму. Такую быструю бустурму, да? И сделаем мы с вами все-таки наглядно, чтобы вам показать, как вот обращаться с, со стартами для стейков. У меня какая идея? Мы сделаем вот эти вот кусочки. Как они называются, я не помню. Я же технолог, а не, не, не мясник. По-моему, пекание, если не ошибаюсь. Ну, в общем, вот поясничная часть. Вот. Тут вообще все просто. Как приготовить? Ты берешь кусок мяса. Аккуратно, чистая доска, ложами, чистые руки, все аккуратненько. Ну, прямо, чтобы по максимуму. Обсыпаешь ее аккуратненько, этот кусочек мяса. Со всех сторон, со всех сторон. Этими стартовыми культурами. Прям со всех сторон. Что они тебе будут делать? Они тебе будут подавлять рост всяких нехороших бактерий своими, ну, это называется бактериоцины. Бактериоцины, э, ш, э, что такое? Это вещества, которые вырабатывают бактерии, определенные штаммы бактерий. И эти бактериоцины убивают всех остальных. Ну, так скажем, нехорошие бактерии. Вот, взял, прям вот обсыпал все-все-все аккуратненько. Да? И положил в вакуумный пакетик. И все. И забыл в холодильничке на две недели. Никакой соли, ничего лишнего вам больше не нужно. Просто вот обсыпал и все. И забыл. Важно, что? Важно сохранять температуру 0, плюс 2 градуса. Если будет выше, то мясо будет все-таки кислить. Это проверено, я уже много раз делал. Вырабатывается большое количество кислоты. Все-таки мясо же не стерильное. В любом случае не стерильное. Оно кем-то рубилось, на каких-то колодах и все-все-все. Дальше просто помещаем в вакуумные пакетики. Каждый поштучно. Упаковываем и забываем, повторюсь, на минимум 2 недели самое оптимальное время для влажного созивания 18 дней 18 дней оптимум выше вы возможно получите ну, где-то 24-25 дня, 25 дней уже получится такое немножко губчатое мясо ну не, губ, ну, не губчатое, оно такое слишком получается дряблое Прямо вот пальцами ты его можешь сдавить и оно разваливается у тебя в пальцах Вот оно не тухнет, вообще не тухнет я вот удивлялся сколько раз оно просто ферментируется. Эти бактерии, они, по сути, переваривают частично это мясо за тебя и для тебя. Да? И, по сути, делают его более мягким, более сочным, более ароматным, более нежным. В общем, все самое лучшее происходит в этом мясе. Работаем дальше. Что у меня в планах было? Пожарить вот эти куски, ну, хотя бы один кусочек, да, и попробовать его на вкус. Как сработали стартовые культуры. Ну, это нормально, да? Ну, заготовки же есть, им сейчас, по-моему, 14 дней. А вот с этими кусками, то есть вот, ну, аварийная ситуация бывает у каждого, естественно. Вот, почему мы не сделали бастурму? Причем бустурму ленивую. Даже тесто мы не будем делать для бастурмы, понимаете? Вот, насколько я понимаю, как появилась бастурма, так ретроспективно, можно сказать. Люди, получая большое количество мяса при забое животного, пытались его как-то сохранить. Сохранить его можно было, это же обычно в жарких там уголках карты нашей происходило, да? Ну, в Закавказье вот этот кусочек, а тут же бустурма, родом, насколько я знаю. Жарко, нужно быстро засолить, люди просто резали на куски, засыпали солью. Это мясо, по сути, консервировалось солью максимально, да, там 6%, выше 6 соли в продукте, он становится стабильным, законсервированным, можно так сказать. Но 6% для человека есть, это очень-очень тяжело так скажем 6 процентов ну ты, тебе невозможно будет съесть и потом по мере возможности и необходимости и э, потребности его вымачивали и как-то высушивали потом да и вот для того чтобы на это вымоченное мясо соленое вымоченное мясо не садилась муха и всякие там насекомые да не портили эти куски э, его начали посыпать какими-то яркими специями чуман армяне его называют пажетник сенной, фенугрек, шамбала, вот этот самый классный аромат, тот самый узнаваемый аромат в Бастурме, который, к которому мы все привыкли. Вот. ну и дальше здесь что? Кориандр, чеснок, кумин, кумин яркий, да? Тмин, перец черный, уцха сунели, который пажитник, но голубой. У нас здесь есть пажитник сеной, чеман, а есть еще и пажитник голубой, утсхосунели. И еще в виде загустителя я сюда добавил семена подорожника. Семена подорожника э, что дают? Это псилиум. Ну, если кто-то вот там, женщины э, следят за своим здоровьем, они кушают псилиум для того, чтобы не полнеть. Вот он чем хорош тем, что он дает такую прям кашицу. кашецкую. Чеман дает кашицу. И вот плюс я меня еще сюда добавил и э, псилиум. С ним тоже хорошо. Я сейчас что сделаю? Я просто обсыплю. Даже не буду тесто делать. Вот просто обсыплю и повешу. Я могу не бояться мухи. Почему? Потому что сейчас зима, их просто нет. Да? То есть просто ароматизирует моя задача. И все. И никаких больше проблем. У нас сегодня, видите, какой комбинационный ролик. У нас с вами стейки и бастурма. Классическое соленое мясо. Прям очень-очень мне нравится. Мясо соленое. Соленое двумя с половиной процентами соли. Зимой можно и поменьше, летом покрепче соли там до 3%, а зимой можно и поменьше, вот соленая, ферментированная, в принципе она готова уже к употреблению, почему нет, нам осталось только его украсить и подсушить, ну сделать более узнаваемым, так скажем, прям вот вообще по-простому, ребят, вообще обленились, да нельзя, как говорят, сейчас корочка создаться, я их натру все, и будет хорошо, в таком виде, я прямо здесь их подвешу, вот где-нибудь здесь, над батареей, можно так сказать. Это же сушеный продукт. Вот, пожалуйста. И пока я сейчас буду э, все обмазывать, включу гриль и пойдем пожарим стейки. Раз, два, три, четыре, пять. Стейки нужно поджигать, как говорится. Ничем не смазываю, вообще ничем. попробуем будем использовать нашу смесь что у нас тут есть соль на рану соль с скубевой народ хвалит прям хвалит хвалит попробуем да ребят не часто у меня бывает на столе э, три стадии готового мяса до да? готовое мясо полуготовое мясо да и сыровище мясо нужно было конечно разобраться ну по сути режим такого лайфа после праздничный режим попробуем что у нас получилось ну-ка о какое она нежная сочная шикарная прожарочка та которую я люблю да? мягкость прям зрелость прям нежность можно так сказать да А, кубеба это просто огонь. Это такой еловый тонкий аромат. Просто посыпем. И съедим в конце концов. Еловый, перечный. Он такой нежный, он такой сочный. Ну-ка. Я вижу шикарную текстуру. Прям вот нежную текстуру. А, черный перец и перец кубеба. Легкая тонкая кислиночка, ну это прям вот на грани. Вот очень вкусно. Отличная прожарочка, отличная текстура мяса. Вот то, что я хотел. Ну я вам все показал. Понятно, что быть ученая, опытная. Прям смело на календаре три недели отматываете назад, да? На ту дату, которую вы хотите, например, 23 февраля. Оно, в принципе, там не за горами. Ну или 8 марта, нам девчонок порадовать. Отматываем 21 день. Идем, покупаем мясо. Можно прямо сейчас. <с> Купить мясо и заложить его на созревание. Это реально просто и очень-очень вкусно. У вас получится.